Здравствуйте, я рад вас приветствовать на нашем канале ТВСЛ. Сегодня мы научимся делать вот такие симпатичные самолетики, которые вы можете смело запускать в небо. И они неплохо планируют. Итак, для этого нам понадобится с вами листочек бумаги размера А4. Для начала сложим его пополам. Вот таким образом, Теперь вот эту и эту, вот эту, и эту сторону мы сложим центром, вот таким образом, вот таким образом. и смотрите, вот по этой линии мы сгибаем на да, Далее. Вот этот край мы сгибаем таким образом, чтобы вот этот краешек при сгибе немножко накладывался на эту часть. Ну, вот, глазочку именно так делать. Вот так примерно. Вот. Так. Теперь мы смотрите, вот, вот эту часть вот это нем подварите немножко, а потом вот тоже таким образом вот и должны ходнуть вместе. И у нас вот эта и вот эта часть должны совпадать, чтобы крылья самолета были ровнее. Вот так. Устремляем да? И теперь наш хвостик накладываем Далее Мы вот эту и эту точки Эту часть, вот эта часть та же, та же, Тоже вкладываем в центр Вот так И вот так Давайте проверим, они тоже должны совпадать. Так видите, да. Все. Выглядит получились ровные. Далее. Ну, с этой стороны отрежем лишнее это мы сначала сложим пополам таким образом угу. и лишнее отрежем мы еще разочек отнем чтобы надо было полностью отрезать возьмем ножницы и вот режем. Этот кусочек нам сейчас понадобится. Дальше. Наш самолетик. Угибаем. вкладываем вот так вот и вот эту часть отгибать примерно сантиметр от этого края до этого края так и уже самое делаем с другой стороны вот Смотрите, да, теперь мы вот делаем еще одну деталь прибавляем. Так, и соответственно, и соответственно. Смотрит почти готов. Осталось ему сделать хвостик. Для этого у нас есть бумага. Мы ее согнем пополам. С этой части поровней надрежем примерно половины и делаем загибы все побольше немножко так и вот так сторон и ставим наш самолет. И наш самолетик с вами готов. Можете им смело пользоваться. Запускайте в небо. Всего вам доброго. Смотрите наш канал. Той, сейум.